Я Астахов Сергей, наш патриот страны России, Руси Российской Федерации. Я Астахов Сергей, патриот столицы и города Москвы, патриот страны России. Блять, какой же пиздец. Я, похоже, понимаю, почему Камикадзади сошел с ума. Бля, нет, не надо, пожалуйста. А, -а, -а это какой-то гамаз уже начинается. Блять, если б я поймал вот человека, который заказал эту хуйню, я бы его убил просто, задушил бы, нахуй, как бы. Я бы его за горло схватил и задушил, нахуй, человека. Блядь, если ты меня слышишь, тот, кто заказал эту хуйню, как бы, а я знаю, ты меня слышишь, я тебя ненавижу просто. Блядь, мой мир никогда не будет прежним.